всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я тебе покажу всем кранов с моментальным выводом на крипто кошелек у кого его еще нету этого кошелька рекомендую тебе перейти к заработам без вложений ссылка будет в описании опуститься ниже и вот здесь кошельки для кранов фауцит регистрация нажмешь на ссылку зарегистрируйся и сможешь зарабатывать вот с у таких вот кранов я здесь выделил 7 кранов, которые платят моментально на этот кошелек FaucetPay. Также с кошелька ты потом сможешь вывести на любую биржу, которой ты пользуешься, а с биржи уже через обменник и себе на кошелек, на карту. Также перед началом видео тебе подписаться на мой телеграм-канал. Здесь я публикую разные новости, что связаны с криптовалютой. публикую. Те сайты на которых я зарабатываю аэрдопы ну и всякая другая ссылка на телеграм-канал будет в описании и еще, если тебе не сложно вот осталось 9 часов до конца если ты еще не прошел регистрацию на ltc кликс данный кран платит 400 сатош каждую минуту минимальный вывод отсюда 1000 сатош и вывод производится в течение 72 часов я здесь участвую вот в конкурсе на данный момент я на седьмом месте если вы все дружно командой пройдете здесь регистрацию я за каждую регистрацию получу 5 поинтов еще после регистрации советую тебе сделать здесь вот три клика вставить сюда кошелек под фауцит и убедиться в том что данный кран платит я обязательно вот, завтра, когда конкурс закончится, буду выводить отсюда Сатоши и дождусь, когда выплата поступит на кошелек, и потом я сниму видео. Конечно, на пятое место я не претендую, но седьмое, вот шестое, я думаю, я удержусь на этой позиции, так как вот отрыв здесь 1360, здесь 1691. И, возможно, если я удержусь, мне заплатят вот эти вот сатоши, это получится чуть более 7 долларов без вложений. Перехожу к самим кранам. Вот они в списке будут, вот так вот все краны. Вы можете прийти и зарегистрироваться. Я вам сейчас покажу на кране Лайткоин. Он платит моментально. И вот смотрите, тот кран платит каждую минуту по 400 сатоши. Здесь кран платит 136 сатош каждые 2 минуты. И здесь вот написано. Ставьте электронную почту с FALCITP. Вставляем сюда, друзья, кошелечек свой с FALCITP. Разгадываем капчу. Нажимаем вот Ленин робот. Выбираем здесь самолеты. Нажимаем готово. Далее антипод разгадываем. Нажимаем, здесь вот, написано ОЗО, потом OOS или 5, потом три вот этих палочки, вот это, ждем вот 10 секунд. Данные экраны, они платят мгновенно на крипто кошелек Конечно, здесь есть реклама, без рекламы данные кроны они просто бы не работали. И вот э, наши 136 сатошиков отправлены на VCP. Кран сразу же платит. И таких кранов, друзья. И таких кранов у нас 7 штук. Zcash. Далее у нас Кран Салана, TRX Кран. Это у нас D Digibyte. Доджики и DashCore. Кому данные экраны интересны, все ссылки будут в описании. На этом все. Всем желаю хороших заработков и всем пока.